Всем привет! С вами Crazy7251 И мы продолжаем с вами проходить демо версии различных игр Сегодня у нас тоже Декинекта Так, погодите, я пульт Пульт куда-то подевался У меня изображение с компьютера Ладно Поиграю с компьютера Kinect я поставил на, сейчас скажу, 2, 4, 6, 8, 10, 13 дисков. 13, боже мой. Так. <coughs> а где пульт? Серьезно. Ладно, давайте демо-версия. Сегодняшняя демо-версия будет у нас... Так, Bible Journey будет завтра. Сегодняшняя демо-версия будет... Гарри Поттер для Кинекта. Сейчас мы с вами ее протестируем. Так, я далеко отходить не могу. Мне нужно найти треклятый пульт. Потому что я хочу играть на полном экране. Ага, я нашел его. Отлично. Это вы видите все на полном экране, а у меня все не на полном экране. Так, громкость все поменьше. Хадимай. Отлично. Это тут всего лишь три миссии и в целом я могу сказать все. Будем играть правой рукой. Ну, ага, он меня увидел. так демо опции select хорошо будем играть на advanced уровень сложности уровень сложности advanced и но ну, начинаем а, тут есть три матч по Квидичу, а, приключения. В сейфе Лестридж, и Лестридж. И уничтожение моста. Это ключевые сцены из фильмов, и вот эта игра именно что. Мы будем играть Эта игра именно дает нам представление о всех играх, а, точнее, о всей серии. Мы будем с вами а, на протяжении всего приключения ну в данном случае демо версии а мы с вами будем ну всего лишь на трех, но тоже как бы отлично Ага, так Ёть свою налево вот линзы для кинекти из-за нее надо очень далеко а ну-ка давай ушел за нее надо очень далеко перемещаться влево-вправо чтобы как-то прочувствовать это все дело кому там в щит на на тебе в щит на еще раз в щит ужас кстати я же могу еще пинаться если ты не знал есть Сейчас мы догоним этот Смич. Он будет нашим. Кстати, у меня на канале планируется прохождение полное полное прохождение всех частей Гарри Поттера. Ну, как всех. Всех семи игр непосредственно. Не знаю, какие версии брать. Хотелось бы версии DPS 1 первую и вторую Гарри Поттера. Но, скорее всего, придется брать ПК-версию. Для удобства Ага. значит я веду к снищу и вот таким образом ловлю его это было легко я даже не спотел кстати вот вы можете увидеть у меня микрофон на шее become a wizard Присоединяйся к волшебникам, ну или типа того. Хорошо, 5 звезд. А, отлично. Давайте. Ну, меня видишь? Так. Отлично. Надо было чуть дальше отойти. Это приключение в сейфе... Точнее, к сейфу Белатрис Лестридж. Вы, возможно, помните этот момент из фильма, потому что это, по-моему, первый Дарис смерти. Ну что ж. Вот так. Будем с вами страдать. Потому что это Advanced Уровень сложности. Тут всего три жизни. Можно получить всего три повреждения. Ой-ой-ой-ой, не туда. три повреждения, а потом будет новая игра. Так, отлично. Здесь, значит, прыжок, прыжок, прыгнуться. Здесь прыжок, прыгнуться, прыжок. Черт. Давайте еще раз, потому что это мы должны пройти с вами эту демо-версию. Заканчиваем сказками с вами, короче, ребят, друзья. Заканчиваем прохождение сказками. Corners, Я имею в виду заканчиваем месяц сказками, то есть. А, Гарри Поттер, Фейбл. Дом с привидениями. Хорошая история, на мой взгляд. И подано хорошо. Ать, ать, ать. Так, а теперь и прыгать, и пригибаться. Прыжок, прыжок. Надо это надо заранее делать, значит. Ах, да что ты... Я же... Я же нифига не делаю. То есть я не... То есть я делаю, но... Я же не... ой нет, твою налево я вылетел. черт кей Окей, еще раз. Еще раз. Ой, блин, я приложить нажал. Наверное, зря я сложил седвенцт выбрал. Ну, ничего, попробуем еще раз. Почему бы нет? Почему бы нет? Нет, нет, нет. Почему бы нет? А может да, а может нет. Будем. Нам надо узнать ответ. То есть он очень чувствительный в этот момент идет. И все мои приседания... Он воспринимает очень сильно. Он очень сильно воспринимает мои приседания. Так что... Никита 04012003, привет! Это, кстати, забавно. То есть я могу заранее пригнуть, И он... И он будет в воздухе до тех пор, пока не пролетит через ограду. Что а он -а -а! делает? Серьезно. Это нечестно. Я буду жаловаться. Министерство магии. И родителям Гарри Поттера непосредственно. Тихо, тихо, тихо. Слишком, слишком, слишком, слишком все хреново. Интересно, а колесо вообще сломаться может? Ага. Ага. Это довольно забавно, представьте, вот, как они вот так вот на одном колесе гоняют, да? Мяу, мяу, мяу, -мо, моё я думал, я упаду. Фух. Так. И поворот. И ещё один поворот. И еще один. Сколько же этих поворотов здесь может быть, а? Тихо, тихо, тихо, тихо. Чуть не улетел. Капец, как страшно! Так, а теперь мне комбинировать все это придется. Сначала прыгнуться, потом ладно, прыгнуться, хорошо. А так, вот а так, вот а так, вот а так, и а вот так. Да! Фух, мы сделали это. По-моему, это все. А нет! Черт! Последний! Тот поворот! Поворот не туда! твои налево! Поворот не туда! Ах, я опять не то нажал! Господи! Да-да-да, мы будем с вами страдать. Так, пока он сейчас загрузится, я окно открою. А то в комнате стало жарко. Немножко. Так, микрофон зацепил. Все. Мне главное, чтобы кинет не обидел. Кстати, дамы и господа, хочу извиниться, что. Не было 23 стрима, у меня слетел чат, слетел ОБС. Я его все еще настраиваю. Сегодня 26-й, я уже третий день настраивал ОБС. Слетело чат-окно. Поэтому если.. Если что, рекомендую подписаться на Twitch. На твиче я. На Twitch у меня чат окно работает. А... Чат окно слетело именно непосредственно в в ОБС. Я не могу читать комментарии с Ютуба, но могу читать комментарии с Твича. Uh, Уж извините. Следующий стрим будет в конце месяца. Это это я вам точно обещаю. Ох ты. От того, что я пригнулся, это меня спасло только что. Так, наклоняемся в сторону ущелья, в сторону вот этого вот, вправо-влево. Это безопасней. Есть. Так, теперь только влево, вправо вот так вот. Давай и сюда. Также и останемся. Все равно это ничего нам не дает, что мы на одном колесе будем, что мы на другом постоянно будем. А если равно будем на месте? Нам главное ту самую сложную часть пещеры пройти и дальше просто продержаться. И все будет хорошо. Кто <сказывает> а <ты> куда? <сказывает> Нифига себе. То есть я вот так вот держу, а он улетел. Что за идиотия? Без справа на ошибку. Если не получится, мы с вами это пропустим. Ох ты. О -х -х -х. Как мне повезло-то, а? Я, я их даже не заучивал. Туда, туда, туда. Давай, давай. Главное не перепутать. Вправо и лево. Они же мне не подсказывают, куда я должен поворачивать. Фу, нет, еще не все, это еще не конец. Давай, давай, давай, есть. Все, вот это вот конец. Почти. Что так долго-то? А? Фу. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. <припл> <припл> вот, все, это конец. Если вы смотрели фильм, вы поймете, в чем прикол. Нужно <припл> <припл> сказать, что здесь персонажи прикольно выглядят. По крайней мере, Кермиона прикольно выглядит. Ну что ж, а, это, эта миссия у нас закончена. Если там было 5 звезд, тут будет у нас, наверное, тоже 5 звезд. Потому что это демо-версия, потому что она очень легкая. 5 звезд. 4 звезды. Да ну тебя нафиг. Теперь уничтожение моста. Тоже одна из ключевых сцен в фильме Дары смерти, часть 2. Тут, по-моему. Вот только вот Квидич просто для галочки сделан. И тут, кстати, были егеря, фильмы, а не пожиратели смерти, если вы помните. Может, актеры не дали свое... ну, разрешение на использование своих смерти? Ну, вы поняли. <клух> ага, вот, теперь я должен бежать. Ну, как бежать? Мне, мне достаточно просто прыгать и влево-вправо поворачивать, а также пригибаться. Ну, и... В целом, вот такая вот а еще да да да сдохни сдохни ведь есть получилось Только он меня задел Воин сложности адвент uh, отличается только тем что у меня вместо пяти ошибок 3 и все В целом вся разница. А вот сейчас их будет двое. Блин, меня убили. А проблема в том, что я не знаю, как колдовать здесь. Меня не обучали колдовству. Да, причесан у меня, конечно, так себе. Ну просто я давно не подстригался и мне очень нравится. Да у меня такой причесон. Так что уж не серчайте. Так, дубль 2. Кстати, я должен вам сказать, что я вот в момент, когда были два пожирателя смерти, пробежал уже пол моста. И это как-то не очень. По ощущениям, то есть, то, что пол моста уже пробежал, меня забили там в конце моста. Ступефай, ступефай, ступефай, ступефай, ступи ступефай, я не знаю. Может, кинект отреагирует на голос? Что знает, ступефай. Представляете? Я не знаю, как управляется до Kinectа она, но очень хочу поиграть у нее для Kinectу Меня задели. Точнее, я задел сам себя. Почти добежали. Ступи, принимает, принимает. ступи, фай, собака. Собака фай, фай, интересно а я правильно вообще произношу может быть собака ступи, неправильно произношу и вообще ступи, ли смысл произносить заклинание ступи, может быть я неправильно произношу и вообще нет ли смысл произносить заклинание вот в чем вопрос Ладно, давайте еще раз. Ступи-фай, ступи-фай, ступи-фай, ступи-фай, ступи-фай, представляете, если реально она то есть, реагирует на звук заклинания. Даже потрясающе. Стопи-фай, стопи-фай, стопи-фай, фай фай фай Тупифайс, чупифайс, чупи, Ну тебя нафиг. В целом, демо-версия довольно забавна, кстати, да. Мне это нравится. Давайте последний раз и, и закончим на этом эту демо-версию. Потому что это последний уровень в ней. Серьезно, больше не будет. Вообще нифига не будет. Поверьте мне, я могу это как-то быть? А, мог. Я мог это пропустить, но не знал об этом. Это забавно. Я, кстати, надеюсь, звук. Получилось. стопи, главное, не попасть, потому что... стопи, води налево прыгай забавно выглядит эй невил невил твою мать что ты творишь он меня подставил стопи а я бы выиграл. Если бы я не попался на этих двух балках, я бы выиграл. Ладно, давайте закончим. Да, я знаю, типа, я остался, я отрус, я слабак. Но это дама версия, я все равно ничего с ней не получу. Забавно, интересно, да и сложность, правда. Зря я такую сложность, наверное, выбрал, но что ж поделать. Так, все. С вами был crazy 7251 Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте, ставьте группу ВКонтакте, рассказывайте нам друзьям. Всем удачи, увидимся в следующих видео. Твиттер, плейлист будут в описании к видео, как всегда. Всем до скорой встречи.